Сегодня у меня деревенский картофельный пирог с брынзой и зеленью. Этот пирог простой, сытный и очень вкусный. Попробуйте приготовить по моему рецепту. Надеюсь вам понравится. Рассказываю, как приготовить деревенский картофельный пирог. Для пирога отварите картофель в мундире, остудите немного, чтобы можно было взять картофелину в руки. Снимите кожуру и толкушкой разомните. Добавьте сливочное масло, яйца, специи, соль много зелени, я добавляю замороженную зелень, которую заготовила летом, там у меня и укроп, и петрушка, и шпинат, читайте подробнее в рецепте, пробуйте и делитесь впечатлениями, удачи! Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Один, отмерьте и просейте муку, добавьте соль, куркуму, холодное сливочное масло, порезанное кубиками, руками или комбайном разотрите в крошку. 2. Добавьте яйцо, творог, замесите тесто. 3. Тесто пластичное, приятное к рукам, легко собирается в шарик, оберните его пленкой и отправьте в холодильник. 4. Отварите картофель в мундире, дайте ему немного остыть, снимите кожуру. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. 5. Разомните картофель толкушкой. Положите сливочное масло. От теплого картофеля оно растает. Соль, чеснок, рубленный или чесночный порошок. У меня 1 чайные ложки порошка, яйца. Перемешайте все. 6. Положите в начинку зелень свежую или замороженную. У меня укроп, петрушка и шпинат. Перемешайте. 7. Добавьте брынзу, порезанную кубиками крупными. Перец черный молотой, Перемешайте. 8. Духовку разогрейте до 180 градусов С. Достаньте тесто из холодильника. Форму застелите пергаментом. Смажьте маслом сливочным или растительным. Распределите руками тесто по форме, формируя дно и бортики. 9. Выложите начинку. Загните бортики 115СМ на начинку. Я это делаю вилочкой. Желток соедините с ложкой молока, взболтайте. В эту смесь можно положить специи, если хотите. 10. Смажьте хорошо кисточкой бортики. Потом начинку пирога отправьте в духовку на 1 час. Через минут 30 после начала выпечки температуру духовки нужно увеличить до 190 градусов С. 11. Достаньте пирог из духовки. Дайте немного остыть в форме потом извлеките и остудите полностью. 12. Порежьте и пробуйте. Пирог очень вкусный и в теплом, и в холодном виде. Даже на следующий день он мягкий и вкусный. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Теперь о составе нашего блюда. Мюка пшеничная, 160 грамм, тесто, творог, 90 грамм, тесто. Сливочное масло, 100 грамм, тесто. Яйцо, 1 штука, тесто. Куркума, 0,25 чайных ложки, тесто. Соль, 0,25 чайных ложки, тесто. Картофель, 600 грамм, яйцо, 2 штуки. Чеснок, 2 зубчика. Зелень, укроп, шпинат, петрушка, кинза, по вкусу. Брынза сербская, 200 грамм. Сливочное масло, 30 грамм, соль, Перец черный молотый, по вкусу. Желток яичный, 1 штука, для смазывания пирога. Молоко, 1 столовая ложка, для смазывания пирога. Количество порций, 8. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Всем приятного аппетита, жду вас снова.